Итак, здравствуйте, дамы и господа. Рад вас приветствовать в 2016 году. Как видим, мы сейчас идем в баньку париться. Топим дома баньку. Сегодня всю ночь ребята посевали. Ну, а я хочу выложить вам очередное видео по червячку, по вермиводству, по биогумусу. Показать вам, ребятки, как на самом деле происходит ситуация зимой в буртах, в яме, у червя. Спасибо за внимание. Сейчас мы с вами посмотрим, все увидите, как мы развиваемся. Ну, я вам хочу сказать, ребята, праздники удались, а Новый год будет хороший. Смотрим. Так. Ну, вот видимо формирование буртов. Идет у нас вот один бурт. Кучка с кормом. Наши бочечки, солома. Вот длинный буртик у нас уже тоже готовый находится в стадии фрагментации до готовления корма ну смотрим дальше вот наша вот поливалочка даже у нас осталась вот, смотрим вот наш буртик ну что посмотрим что у нас чего у нас как тут обстановка с червячком смотрим скрываем так, вот по-быстрому сейчас надо сняться идти в парилку париться. Опана, <кхе> вот наш червячок, ребята, вот. Чтобы не говорили, вот этим две недели было были морозы, минус 20. Вот видим, вот мы видим червячок, вот мы видим червячок, активничает, смотрите, как вот тоже активничает, вот уползает от света. Вот видим коконы. Ну, я скажу, яме червячка сверху побольше, потому что там под пангоном чуть теплее. То есть, ребята, мы все сами прекрасно видели, что червь есть. А она. Ну, вот, смотрите, красотища. Тоже половина... полуготовый бегумус. Так, вот. Вот красавчик какой у нас. 14 января 2016 года Как видите, мы делаем потихонечку бурты Готовим корм Для заселения червя весной Где-то в марте месяца будет у нас заселение Вот наша буртовая яма Вот наши баки уже с готовым кормом, который будет идти у нас на докормку в марте месяце для червя. Бочечки наши. Тоже с готовым кормом. Сейчас мы с вами посмотрим, что у нас происходит в яме. Температура на данный момент плюс 7 градусов. Перед этим две недели стояли морозы по минус 20 градусов по Цельсию. Как видим мы расширяемся с божьей помощью потихонечку думаю у нас все получится ну а сейчас мы посмотрим что у нас происходит в яме итак сейчас мы залазим в яму и смотрим что у нас здесь происходит -на. Напоминаю, что сегодня у нас 14 января 2016 года. Оба-на. Так. Так, так, так. Так. Видим. череп вверху. Но много червя ушло вниз. Вот мы видим прекрасно. Даже несмотря на то, что 16 января зима. червя активный, работает, укрытый. Мы прекрасно видим. Хорошо. Вот. Тоже мы видим. Очень хорошо. Так, отлично червя есть посмотрим в другом месте Но я вам хочу сказать что основная масса червя в зимнее время уходит на низ как я обещал тестовое видео Которую я обещал снять зимой. Смотрим, ребята. Технология даже у нас работает зимой. Смотрите, как червь активничает. Малечек присутствует у нас. Все отлично. Смотрим. Ребят, ну, смотрите. Красотище. Просто красотище что я вам хочу сказать ребят плотное заселение червя я так понял в марте месяце надо будет его рассаживать потому что как бы активность сильно большая червя видим чуть полуже копнем и сразу видим что червя просто предостаточно так вот плотность Заселение червя отличное. Ну, ребят, что я вам хочу сказать. Смотрим. Дальше. Просто отлично. Вот, ребята, видите, немного соломка питается, потому что целлюлоза смотрим на червя как он себя активно ведет ребят смотрите я вот где-то по площади сейчас я вам общую покажу площадь просто как бы где-то сантиметров 30-40 я вскрыл видим заселение червя плотненькое видим червь активный чистый Калифорнийец, mm. так что даже вот присутствует у нас малек. Поешо, ребят, мы прекрасно. Вот. Mm. Это благодаря, ребята, данной технологии, которая была отработана на протяжении пяти лет. Нету данной технологии мы спокойно реализуем, продаем рыб и сельхозхозяйством, также выманку червя и все остальное. Спасибо, ребята, за внимание. Спасибо нашему червячку. Будущее за экологией. Также видим дополнительное укрытие спонбондом О, для утепления этот дышащий спанбонд, так называемое агро-волокно О, конечно было бы очень хорошо если бы каждый клиент приезжал и смотрел лично, потому что у некоторых ребят на форуме возникает много вопросов, каждому не объяснишь ну, те, кто к нам приезжал, всегда оставались довольны. Всегда смотрели воочию и вживую, как говорится. Ну, вот также же у нас стоит бак. Как видим, со сливным краном. Сливной кран сделан для того, чтобы уходили стоки аммиака. Ну, вот на данном видео на буртах мы Видим с вами это быстрые бурты для быстрой переработки биогумуса. Здесь мы прекрасно видим, идет кормосмесь для червя специальная, уже обработанная. Глубина, как мы видим, сантиметров 30-40 не более. До марта месяца она спокойно осядет, присядет. Сегодня была сделана перекупка для того, чтобы был доступ кислорода воздуха, запаха не имеет. Это уже говорит о том показателе, что корм более-менее готов к употреблению червю. Опять же, таки будет делаться контрольные замеры приборами на щелочность, на кислотность. ППАЖ, по, по температуре, по соляности. В скайпе есть наш адрес. Жду от вас лайков, комментарий. Спасибо за внимание. До скорой встречи.